Я хочу поговорить о победе над грехом. И это победа, которая дарована нам не от наших заслуг, не от того, что мы такие хорошие, не от того, но это из-за того, что любовь Божия над нами». Из-за из того, что Господь Иисус Христос наш, Он пострадал и пролил свою кровь за нас. Там совершена была эта победа на кресте за каждого из нас. И в 1 Петра 1 главе 16 стихе написаны такие слова. Господь Он призывает каждого из нас к определенным действиям, чтобы мы были подобны Нему. И здесь написано, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Господь Он призывает, чтобы мы были святы. И эту святость мы не можем просто принять Приобрести ее как-то посредством наших, наших действий, это только дано или возможно нам приобрести эту святость, когда Господь он живет в нас, и когда Он приобретает свою работу в нас, когда Он живет в нас. Знаете, мы часто хотим фокусироваться на победу на победу. Ну мало кто обращает внимание на процесс, который подводит нас к победе. Я думаю, она намного намного важнее, чем сама победа, потому что этот процесс она что-то внутри нас изменяет. Этот процесс она нас подготавливает, чтобы мы понимали стоимость этой победы. И знаете, я когда а, работал на стройке, то есть у меня самое важное не было сам а, уже финишка. Да, сам, как, как, закончилось, как, как, как красиво все закончилось, да, самый финальный этап. Самый важный этап не был самый, самый важный не был самый последний этап, а был один из первых и посередине ступень к, к заканчиваю работу. Получается, сама, сама подготовка, она была намного или в два раза важнее самой финишки. То есть подготовка всегда, она брала в два раза даже больше времени и так далее. И так и здесь. Для того, чтобы у нас был финал, как бы сказать, грандиозный, для того, чтобы наш финал был победоносный, нам необходимо обращать внимание на пути, который ведет нас к этому победе. Потому что эта победа в итоге, она уже совершена. Иисусом Христом на кресте, нам главное ее принять. И как мы ее принимаем? Это есть тот процесс, который подводит, подводит нас к тому. И я хочу прочесть, это будет евреям, 12 глава. И здесь такие слова с первого стиха, я первые четыре стиха хочу прочесть. Поэтому и мы, имеем вокруг себя такое облако свидетелей, в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо, придержавший Ему, ему радости, протерпев крест, пренебрегший пренебрег, по э, и в силу деснуя престола Божия, помыслив о протерпевшем, такое над собой порагание от грешников, чтобы нам а, не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И мы видим здесь, описываемая такая картина, что мы, мы видим, что Он призывает нас свергнуть грех, во-первых, и взирая, а во-вторых, взирая, поднимать свои очи, глаза свои, поднять, посмотреть на начальника и сверчителя веры, то есть Иисус Христос. То, что Он прошел, то, что Он был истязаем, то, что Он понес за грехи, от грешников мы видим здесь, что писатель евреем, он говорит, что мы еще не до крови сражались здесь а, о, против греха. Что мы еще не понесли вот эту боль, которую мы должны понести за греха. Ну, как бы сказать, а, выражение я скажу на английском, у нас получился «easy out». Нам легко, получается, нам легко получилось. Нам только поверить и принять, как бы сказать. И мы видим здесь, что Иисус, Он пострадал, Он поднес на Себя. И мы видим здесь, что посредством Его крови, посредством этой жертвы, мы можем получить, мы получаем эту победу, но надо ее принять. И здесь написано, что даже когда нам сложно, когда посреди искушения, мы получаем силу от Него, потому что Он уже понес вот эту боль, Он понес. И я хочу обратить наше внимание еще одно Писание, это будет первым Коринфянам, 10 глава, 13 стих. вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верим Бог, который не поступил нам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы мы могли перенести». Мы видим здесь, что посредством Него. Он знает, сколько мы можем снести. Но я хочу дать наше внимание здесь, первое полосище. «Вас посудило искушение неное, как человеческое». Бывает нам сложно, Бывает, этот грех приходит к нам из-за того, как здесь написано «человеческое». Бывает, мы впадаем, и мы развлекаемся этим человеческим. То, что наша плоть желает, то, что порой скажется, как будто она нам какое то может, для нашей плоти доброе будет, но это искушение, это то, что не будет угодно Богу. Но Бог, Он допускает нас, как здесь написано. «И верим Бог, который не попустил нам быть искушаем сверх сил». Он дает, чтобы мы были искушаемы. Он не удаляет этот слов, Он не делает нас, как бы не изолирует нас от, от этих искушений. Он попускает, чтобы мы пережили это искушение. Можно сказать, Господь, ну почему ты так делаешь для нас, чтобы мы переживали эти искушения? Это для того, чтобы мы могли Побороть себя для того, чтобы мы были способны свою плоть унизить, и чтобы слава Господня возвысилась в нашей жизни. Чтобы мы пережили частицу, я, я даже не скажу это 10%, я даже боюсь сказать 1% той, той боли, который сам Иисус Христос пережил. Знаете, то, который, ой, Иисус пострадал и пережил для нас, для прощения наших грехов, эти искушения, которые ежедневно мы проходим, греховные, они даже, тяжело сказать, 1%. Но вы видим, я скажу, это, это, это человеческие искушения, можно так перевести их, human desires, да? то, что каждый человек желает. И также эти искушения я поставлю их в категорию привычек. Мы прибываем, это, это просто хабис, привычки, которые мы имеем, которые мы приобрели посредством общины, которые мы находились или находимся. Мы эти привычки приобретаем от наших родителей, от, от друзей и так далее. Но эти привычки, они бывают для нас искушением. Кто-то может сказать, ну как-то так-то обмануть. Как американское выражение есть white lies белый обман, который якобы на первый взгляд он никому вред не причиняет, он даже как бы и мне не причиняет вред. И посредством этого обмана я как бы никого вред не сделал. Но знаете эти даже маленькие обманы, эти маленькие как бы мы поменяем мы меняем как бы мировое зрение для кого-то посредством этих обманов. Посредством можем мы искажаем правду. Знаете, даже в этом, кажется, кто-то мы слышал, кто-то так говорит, украшивает какую-то истину или старается, чтобы раздуть что-то, которое не является так, как оно есть. Знаете, даже в эти привычки, как будто как, на первый взгляд они кажутся безвредные, но они, наоборот, это есть искушение, человеческие искушения потому что а, корень этих есть иго. Корень этих. И знаете... Этот грех начинает господствовать над нами. Так и Каин, знаете, Бог обратился к нему и сказал, «Бодрствуй, ибо у порога двери твоего грех стоит». Бог не сказал и не оградил Каина и сказал, «Все, я тебя ограждаю, ты не сделаешь этот грех, Ну, смотри, это случится». Нет, он сказал, «Это случится, если ты не будешь бодрствовать». И сегодня для каждого из нас это предупреждение стоит что бывает у нас грех, который стоит, он может, может незначительный, он может незначительный, но для каждого из нас есть предупреждение, чтобы мы бодрствовали, потому что грех стоит у дверей сердца нашего. И когда мы бодрствуем, Бог дает это в нашей власти. Обратно Он здесь говорит, что сверхсилу не даст, но Он дает нам возможность, чтобы мы могли себя переанализировать, чтобы мы могли стать на страже, когда мы становимся на страже мы начинаем приобрести, что-то происходит внутри нас, что-то меняется, мы становимся более такими бдителями. Знаете, когда кто-то поднимает 5 килограмм или там 5 паунтов, да? со временем он сможет 10 поднять, со время он потом сможет 20 поднять паунтов, потом 50 и так далее. Но если мы не будем заниматься, да? это как там мышца, которую Бог допускает, чтобы мы работали, мы хотим, чтобы Бог нас изолировал от всего этого, но Он не допускает, но Он, Он дает нам эти искушения, Он, нам, Он дает нам возможность, чтобы эта мышца разрабатывалась, чтобы потом, когда еще больше и больше искушений приходили в нашу жизнь, мы могли быть более твердыми, мы могли сказать Господь, «Помоги мне в этом», и Бог помогает, и в этот момент мы можем противостать больше и больше. И мы видим, когда, скажем, два года назад, как, как бы как я, я противостал, Она, как, как я не мог даже сказать противостать этой мелочи. А потом со временем мы сможем, мы больше и больше искушений можем противостать, и у нас есть больше и больше твердость, потому что мы растем в нем, это там мышца разрабатывается в нас. Это, знаете, так, и как и ребенка. Если мы не будем допускать, чтобы они развивались, смотрели, искали, лазили куда-то, они не будут развиваться, так и мы. Бог допускает вот это. И мы не должны задавать Богу вопрос, «Господь, почему это?» А наоборот, говори, «Господь, я благодарю Тебя, что Ты даешь мне еще одну возможность противостоять силу и Духа Твоего, который вложена во мне». Только силой Божьей мы можем противостоять, Как от начала я сказал, что мы можем, только когда живой Бог живет в нас. Без этого, без Бога мы не сможем. Своими силами мы не сможем. Мы, наоборот, будем постоянно падать и, и спотыкаться, биться, ударяться. Будет больно нам. Но когда мы полностью отдадимся Богу, скажем, «Господь, живи во мне». Дух твой да будет на мне, тогда мы сможем противостать, тогда мы сможем преодолеть то, что приходит в нашу жизнь. И знаете, это, это начинается с малого, как я сказал, этих маленьких привычках. Я не говорю, не хочу говорить о грандиозных там, грехов, о каких-то. Нам не нужно с этого начинать. Нам нужно начинать с малого. Если мы начинаем с малого, и она постепенно растет. Я хочу обратить наше внимание, апостол Павел в римлянам, Он говорил об этом, о плоском желании, он говорил о борьбе между духом и плотью. То есть это неизбежимо, она постоянно будет. Но он что-то делает в нас. И римлянам в 7 главе он говорит такие слова. А, прочитаю из 21 стиха. «Итак я нахожу закон, что, когда хочу дело доброе, прилежит мне злое, ибо во внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня плен, пленником закона греховного». На, а, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греху. Знаете, паспорт Павел говорит, что он делает то, что не хочет плоти своей. Хочется найти что-то доброе сделать. Но одновременно закон он обнаруживает грех. Равносили, если нам бы не сказали, что это плохо, мы бы не знали. Так и здесь закон, он обнаруживает грех. Но что интересно, разница закона и духа закона, что закон который в Старом Ветхом Завете. Он обнаруживает, и Он останавливает тебя там. Он не дает тебе поправки. Он не дает тебе, как себя поправить, как себе лучше сделать, как себе поменять. Но Он говорит, то, что ты делаешь, это грех, и все. Тебе дано смерть за то, что ты делаешь. И все. Тебе в этот момент все, конец. Но апостол Павел обнаруживает того, якобы закон он добрый, он обнаруживает грех. Ну, мы видим, что желания, которые добрые в нем, трудно начинает, тяжело их исполнить эти добрые желания. И он продолжает, что интересно, он продолжает. Я бы, я бы не сделал эту следующую главу, но это восьмая глава. Он продолжает нам эту мысль и помогает нам понять далее. В первом стихе восьмой главы Римлянам первые два стиха и так.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 Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Он дает нам свободу только во Христе Иисусе. Нам необходимо принять эту победу, которая в Его жизни, которая есть в Нем, в Иисусе Христе. Когда мы принимаем, мы не становимся, как написано здесь, рабами закона, потому что закон сказал, так делай. Хочешь, не хочешь, ты должен сделать. Если ты не исполняешь закон, то ты виновен против закона, и ты наказуем смертью. Но закон Духа, оно меняет это все. Закон Духа, суть этого закона Духа, она меняет нашу внутренность так, что становимся уже не мы, а Христос в нас. И этот Дух Божий, Он не заставляет нас, а посредством принятия этого Духа, мы становимся одним. И желания Духа становятся нашими желаниями. Уже неразделимые эти два, э, Дух и мы, как и закон. Был закон и мы, а здесь уже становимся одно. In unison. Мы становимся одно и уже желание Духа Господня становится нашими желаниями. Тогда мы находим желание добра, нам легче исполнять, и мы не находим как это как бремя, какое-то иго на нас, чтобы исполнять доброе. Мы становимся одно, и становится легче исполнять это доброе, которое э, в наших сердцах, или желание Духа. Итог, прихожу к тому, что когда мы, есть закон Духа в нас, те искушения, которые приходят к нам, у нас есть силы побеждать их. У нас есть в этом Духе Господнем, есть сила побеждать их. И тогда вот эта победа, которая была совершена, нам не надо ее совершать, она уже совершена, нам надо ее принять и жить в ней». И это есть тот процесс, который ежедневно мы должны проходить. Это быть в Боге, находиться в Духе Господнем. И тогда Дух Господнем ведет нас, и Он направляет нас туда, куда надо. Он нам помогает победить те греховные искушения, которые налагаются на нашу жизнь. А когда мы отступаем от молитвы, когда мы отступаем от Слова Господнего, который вдохновенным Духом Божьим, который наполняет нашу внутренность в тот момент приходит такой как период гиб э, такой да промежуток, который мы потом нам становится сложно и мы думаем почему так сложно? Почему? Потому что мы не пребываем. Да, я вроде читаю, но наше сердце оно не там. Да, я вроде молюсь, но нас, мы не молимся от всего э, сердца. С верою надо подходить, когда мы подходим с верою, тогда Дух Господний Он нас больше наполняет. Знаете, мы ищем, чтобы Господь нас освободил, но Он освобождает нас от рабства, Он не ведет нас от этих искушений, Он не ведет нас от этих но Он ведет нас через этих искушения, как я уже сказал, чтобы разрабатывать мышцы в нас, чтобы мы э, пребывали ближе к Богу, чтобы мы становились сильными, потому что без этого мы не сможем никогда победить. Дорогие братья и сестры, да поможет нам Бог, чтобы мы вели победоносную жизнь в том смысле, что мы пребываем с Господом, чтобы мы ежедневно пребывали в Нем, чтобы у нас не был вот этот разрыв, чтобы дьявол не нашел места в нашей жизни, чтобы дьявол не нашел возможность проникнуть и дать какую-то маленькую, маленькую такую, может, спек, маленькую какую-то, которая может, такого блестящего, который отвлекает нас от Господа. Потому что дьявол хочет, он ищет, он как река Ишелев, как написано, ищет, кого проглотить или погодить, ну, чтобы сделать вред. И мы видим, что Господь, Он пребывает в нас, когда мы в Нем. Но ну, если мы находим этот момент, когда мы отходим от Него, дьявол тут, как тут, ищет этот момент, чтобы нас отвлечь и дать нам какую-то косточку гристи. Дает нам, чтобы мы не были теми сильными, чтобы эта мышца силы Господня, она не разрабатывалась в нас, чтобы Дух Господний не, не, не умножался в жизни нашей. Потому что, как написано, когда мы пребываем это, то мы переходим из силу в силу. Да поможет нам Бог, чтобы мы переходили в силу в силу. Чтобы мы были победоносны. Чтобы начинать с этих маленьких, вникнуть в себя. И знаете, я рассуждаю, почему люди могут сказать, что как бы все хорошо. Я не так часто переживаю эти искушения. Есть две позиции. Либо я пассивный к отношению к христианской жизни и своей спасения. Либо... Я пассивный, либо а, мне, я, я как бы, я, извините, я забыл эту вторую мысль, хотел сказать. Ну, либо мы пассивные, либо нам просто все равно. Тогда, или мы не вникаем, вот в вот второе я хотел сказать, спасибо, за, вспомнил себе. Или мы просто не вникаем в себя. Нам комфортно, нам комфортно, где мы находимся, и все. И думаем, оно так все должно всегда быть. Нам надо вникнуть в себя. И когда мы вникаем в себя, мы находим вот эти маленькие, то, что враг посеял в нашем сердце. И почему потом мы находим причины, почему у нас нет полной победы. Находим причины, почему у нас нет силы победить врага. Может, это маленькое искушение. Ну почему я вновь ежедневно впадаю в ту же самую яму, в то же самое искушение? Кажется, нет силы. Ну, нам надо вникнуть в себя и найти вот эту маленькую. Маленький, спек, маленький кусочек, который дьявол вкинул нам в сердце нашего, и искоренить его. И тогда у нас будет полная победа. Благословит каждого из нас Господь и поможет нам, чтобы Господь нам помог дальше идти. Аминь.